Вы обвиняетесь в хищении средств на сумму 500 тысяч евро. Путин, у тебя тут новенький. Меня посадили за посягательство на физическую неприкосновенность группы людей с особым цинизом. А я просто гранату бросил. Ты потаскушка. Тебя обижают? Да, вот он. Что сделал? Обозвал меня? Спокойной ночи, друг. Я тебе задолжал партию в пинг-понг. За наших молодоженов. Дружочек. Дорогой, это кто? Никто не знает о моей предыдущей жизни, так что не проговорись. Я могила. Путин, старый приятель. Путин? Путин, Владимир Путин. Путин, мы больше не в тюрьме, здесь себя так не ведут. Спасибо, до свидания. Дружить по-русски. Ты ее обезвредил? Да, при помощи скотча. Винос 26 марта.